Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаем сегодня видео по актуальной сейчас теме. Я специально отложила все свои дела, потому что то, что сейчас происходит, ну, в общем-то, оно должно быть как-то... Людям нужно помогать в, этой, в этих ситуациях. Значит, сейчас самое распространенное заболевание, с которым вы все обращаетесь в стоматологические клиники, это острый герпетический стоматит. Особенно с этим заболеванием страдают наши дети. И очень часто обращаются именно с грудными детьми. Меня заставило сделать это видео один вопрос, который пришел на сайт Канцметру. Когда я посмотрела на фотографии, которые мама выложила, и я, конечно, ужаснулась. И я просто посчитала нужным, что действительно нужно проинформировать и нужно сделать видео по вот этому вот вопросу, потому что острый герпетический стоматит сейчас это не такое страшное заболевание, оно нормально лечится, но если на него вовремя обратить внимание и если не залечивать и не улечивать ребенка тем количеством назначений, которые назначают врачи. Тем более, если использовать уже, как говорится, хорошие препараты, хорошие средства, которые нам дают уже и сетевые фирмы, то есть наши иммуномодуляторы. Но начнем все по порядку. Итак, герпетический стоматит вызывается вирусом простого герпеса. Значит, герпес-симплекс, так называется этот вирус. В принципе, он разделяется, это заболевание разделяется на три степени тяжести. Легкая, средняя и тяжелая степень тяжести. Значит, при легкой степени тяжести, мы, что мы можем увидеть в полости рта? Значит, первое, общее состояние ребенка не страдает и взрослого. Никакие лимфоузлы не воспаляются, кожные покровы не изменяются ни в цвете, ни характер кожных покровов. Просто в полости рта вы обнаруживаете какую-то язвочку. Как правило, язочки сначала предшествуют появление пузырька, но пузырек никогда никто не видит, потому что на слизистых оболочках он всегда очень быстро лупается, Пузырек вы можете увидеть, может быть, на губах, когда у вас скакивает герпес. Это тот же самый герпес, только если он скакивает на кожных покровах или на губах. У некоторых герпес может, может вскакивать на, на кайме губ, значит на да, ногами губ, на слизистой вот здесь вот возле губ, то есть может что-то такое появилось, вы понимаете, что это герпес, вот он очень болезненный при появлении и особенно и особенно вот симптоматика, сразу на что обращает внимание, это очень характерная язва, авточка. Авто это уже вскрывшийся пузырек, как так называемая язвочка. Она называется автой. Она круглой или овальной формы, с, по, ну, с, по краю она покрыта белым налетом. Это некроз живых тканей. И значит вот этот некроз он сопровождается очень сильной болезненностью при дотрагивании. То есть здесь вы заметите, почему? Потому что вам вдруг ни с того ни с сего становится больно принимать пищу. Общее состояние при этом при этой, этой стадии, фазе острого герпетического стоматита не страдает. Но у кого хорошая иммунная система, он может дать температурную реакцию. И это не является каким-то страшным показанием. Вот вы знаете, в 20 веке нас всех учили, что как только появляется температура, это плохо. Ну, уже давно всем ясно и понятно. что тем... Я делала видео по поводу того, что такое температура и почему она появляется. И я считаю так, что если у вас появляется температура, это хороший показатель. Значит, ваша иммунная система имеет реакцию на внедрение чужеродной инфекции. Хуже, если на любое воспаление температуры нет, или она 30, до 37-37. 5. Это плохо, это говорит об очень низкой сопротивляемости организма, которую надо повышать уже искусственно. Давай даже во здоровом состоянии надо пропить иммуномодулятора до тех пор, пока вы не поймете, что организм начал защищаться. А организмом дает вам знать, поэтому, это, значит, когда это происходит. Далее, средняя степень тяжести. При, средней, значит, при, при легкой степени тяжести может быть где-то 4-5 авточек таких появиться авто склонны к слиянию, поэтому вы видите, ага, 4 мелкие какие-то точки белые такие, а потом бам, какое-то же большое. Они склонны к слиянию, то есть они сливаются и тогда появляется одна большая язва. Авто. авто. Авто может изъязвляться то же самое, если вы травми, травмируете или будете все равно продолжать есть там активно, холодное, горячее и так далее. Она может травмироваться, она может ну, изъязвиться, и тогда ухудшится состояние. Значит, при средней степени тяжести уже страдает общее состояние. У вас может высыпать, у вас может появляться температура до 38, но у людей с хорошей иммунной системой до 39. Значит, сразу хочу предупредить, что нормальная температура, когда поднимается 39,5 38 температура, организм ничего не способен сделать с инфекцией выше 39 организм способен бороться с инфекцией, только выше 39, то есть 37 38 это раскачка вашего иммунитета, но ни в коем случае никакого эффекта от этого иммунитета вам не будет, ну он только так появится, а потом со временем может и вообще исчезнуть, потому что совершенно Совершенно бестолковая реакция то есть это говорит о том что э, вы своими э, вот этими прививками всем прочим вы сбили иммунитет ребенка но это сейчас мы еще поговорим потому что вот этот вопрос э, очень актуален по поводу э, тот вопрос который задала женщина я сейчас специально просидела посмотрела она сходила к докторам ей сделали назначение ей сейчас прокомментируйте назначение написала я их прокомментирую э, значит э, эти назначения они могут быть полезными и могут быть совершенно бесполезными. Поэтому на фазе средней степени тяжести нужно постараться предотвратить, чтобы ваша фаза степени тяжести не перетекла уже в тяжелую степень тяжести. Что значит тяжелая? Значит, очень сильно страдают общее состояние организма. И при средней, и при тяжелой могут страдать под челюстные лимфоузлы. Могут и в полости рта появиться, может и здесь вот на щеке шишка нач начинать кататься. Вот у меня у меня вот на щеке какая-то шишка катается. Не только под челюстные лимфоузлы могут воспаляться. Если даст организм, как говорится, ребенок есть ребенок, но у взрослого может быть немножко по-другому. Я сейчас в основном говорю о детях, потому что очень часто этим заболеванием страдают дети. Родители приходят в детскую стоматологию, по поводу э, таких вот заболеваний. Значит, заболевание очень высоко контактно, э, передается через разговор, через чихи, через сопли, э, значит, на слизистой оболочке. При чихании и при разговоре при гром при быстром разговоре слюна летит до 2 метров, при чихании она может лететь до 4 метров. Поэтому, если у вас есть дети другие, то желательно такого ребенка от детей изолировать, чтобы, по крайней мере, контакта такого при разговоре не было. Ни в коем случае не вздумайте одевать маски на больного ребенка. Это уже совсем, совсем издевательство и дурость самое настоящее. Вот. Но надо знать, что это высоко контагиозное заболевание, и что вы тоже можете заразиться от ребенка, точно так же, как и ваши, ваши дети другие могут заразиться от вот этого ребенка. То есть поэтому школа является рассадником таких заболеваний, но, за но бояться этого совершенно не стоит. На что такое тяжелая степень тяжести? Значит, При средней степени тяжести появляется количество А где-то до 20, опять же говорю, все эти авты не склонны к слиянию. При тяжелой степени тяжести у вас будет такое впечатление, как будто поражена вся слизистая полость рта, она отекает, афты сливаются, появляются в один некротизированный, покрытый белым налетом конгломерат, который почему-то наши медики путают с кандидозным стоматитом, кандидоз это грибковый стоматит. В принципе, грибок может присоединяться, но это уже будет при очень, сильно при очень сильно запущенной иммунной системе. То есть ребенка уже так долбанули прививками, что у него уже даже плюс к этому уже и грибок подсоединяется. Как правило, на первое, если вы быстро схватились, это 3-5 дней, то я не думаю, что там будут какие-то кандидозные стоматиты, но сейчас у нас э, все любят жаловаться, все любят ходить по судам и так далее, поэтому уже медики, э, боясь вот этого, ну не боясь, вот этого, а предотвращают, это все они назначают сразу и противогрибковые препараты, и противовирусные, хотя противогрибковые здесь даже не рекомендуется назначать, потому что, ну, затем тяжелому ребенку давать совершенно ненужные препараты? Он и так тяжелый, ему и так нужно бороться с этой инфекцией. И инфекция не составляет вопросов, что там за инфекция, подбирать препараты. Все эти препараты всем далеко известны, всем эти препараты известны, поэтому мы можем, значит, поговорить по поводу того, значит, страдают при тяжелой степени тяжести могут появляться налеты на губах, на, на коже, на коже лица, высыпания могут быть также во влагалище на слизистых оболочках влагалища, вот могут поражаться слизистые оболочки глаз, вот такая, если будет очень сильно запущенная форма, если ребенок не подвергался, значит как иммуностимуляции, если мама не заботится о том, чтобы ребенка все-таки... Потому что прививки от вас в школе требуют, а прививки у вас снижают иммунитет ребенка. И вдобавок ко всему все мамы пишут на форумах и так далее, что да-да-да, мы сиропчики покупаем от температуры и так далее. Вы бы себе лучше от головы эти сиропчики покупали, но утропные сиропчики, которые бы улучшали работу головного мозга. И когда бы вы почитали, что температуру в вот таких случаях сбивать ни в коем случае нельзя. Ее можно сбивать, сбивать только тогда, когда она выше 40 градусов, потому что тогда уже сворачиваются белки. Вот, а уже температура 39,5. То есть сбивать температуру... Вот мы держим 38, а если 39, мы уже сбиваем. Значит, 39,5 – это нормальная температура для заболевшего человека. Неважно, это ребенок или это взрослый. Потому что только при температуре 39... Организм, выше 39, организм способен сам убить эту инфекцию. Не надо боять ребенка, и тем более себя, никакими э, синтетическими средствами. В организме полно, полно и достаточно средств, которые борются э, с, с этим самым. Значит, первое. Что у нас есть в организме, что начинает срабатывать. Вы сами знаете, что как только у ребенка начинается стоматит, у него начинается обильное слюночное Это не случайно. В слюне у нас находятся ферменты, такие как трипсин, лизоцин. Ну, эти ферменты помогают, они нужны слюне, они помогают переваривать пищу. Но тогда, когда человек заболевает, когда в полости рта появляются высыпания, начинается обильное слюноотделение, в частности, оно просто механически смывает вот это вот, ребенок вот слюнит, слюнит, слюна идет... Оно механически смывает вот эту инфекцию, в частности, химический состав слюны способен противостоять той инфекции, которая там есть, так называемый ферментативный состав слюны. Включается иммунная система, дается команда ферментам и ферменты начинают уже нарушать оболочки вирусов и начинают как бы сами расплавлять эти вирусы. Значит, если вы своими действиями не помешаете тому, что происходит, и поддержите ребенка, то ребенок может и самостоятельно справиться, но, ну, конечно, совсем маленькие дети, учитывая то, что уже с род домов их начинают пичкать прививками, в которых содержатся ослабленные, убитые, неважно что, но опасные инфекции, особо опасные инфекции, это значит, кульскарлатина и так далее. Вот эти инфекции. Ну, я не говорю просто... Я просто привожу пример, а уже какие-то против чего, против кого-то, против каких инфекций. В общем, факт остается фактом, что уже начиная с род дома вот этого маленького детенка, еще который еще даже ходить не умеет, он еще ничего не понимает, только сосать мамкину сиську может, вот и ему уже начинают вкалывать вот эти вот инфекции. То есть уже с маленького возраста ребенка колет инфекциями для того, чтобы сделать, угробить его иммунную систему и сделать его конкретно, клиентам библейских выкидышей Рокфеллера, то есть наших аптек, нашей официальной медицины. Я, значит, что представляет собой еще тяжелый стоматит, тяжелая стадия стоматита. Значит, ну, это затруднено прием, затруднен прием пищи. Ребенок на трес отказывается спать. Во-первых, жуткая боль в полости рта. Все начинает просто болеть, гореть. Значит, при стоматитах ни в коем случае нельзя не есть ни холодную, ни горячую пищу. Только пищу комнатной температуры, какую ребенок... Вот вы сами будете видеть, то есть подбирайте температуру, но, ну, естественно, не холодную, и, естественно, чуть выше комнатной температуры, то есть чтобы ребенок мог спокойно ее кушать. Дальше. Обязательно иметь, обязательно иметь обезболивающее средство. На это, есть в баллонах обезболивающее средство, вот лидокаин. 10% ледокаин. Прекрасно. Прекрасный анастетик. Пшикнули и все. Значит, в аптеке это может быть дорого. В аптеке выписываются болтушки, анестезиновые болтушки, так называемая анестезиновая взвесь. Значит, она прекрасна, она готовится. Это официальный препарат. Еще раз говорю, это не официальный, это не значит официальный. Официальный это значит препарат, который готовится в аптеке. Официальный, официальный способ приготовления. Значит, вы заказываете этот препарат, он был очень дешевый, я не знаю, как сейчас, может быть, сейчас и на этом аптеке зарабатывают, но он очень дешевый. И анестезин прекрасный поверхностный анестетик. Он отлично обезболивает, и в этом случае обязательно обезболивание перед кормлением ребенка. Я говорю сейчас о грудничках и маленьких детках, ну где-то до пяти лет, потому что особенно, конечно, страдают эти детки, потому что нарушается поведение, дети становятся вялые, дети становятся капризные. Все понятно, мамам и бабушкам надо все это понимать. Ну, папу мало занимаются больными детьми. И в том числе, значит, маме самой надо предпринимать меры для того, чтобы не заразиться от своего собственного ребенка значит Самое простое, что может вам помочь предотвратить и также очень хорошо э, поможет снять общее явление интоксикации, это обычный витамин С. Но это не тот идиотизм, вот эти таблетки витамина С, которые продаются в аптеках. Вот помните, кругленькие, типа 50 штук таблетки витамина С. Значит, это не витамин С, настоящий витамин С имеет семь изомеров, а этот, якобы называемый оптичный витамин, имеет всего лишь только один изомер, поэтому он является просто сладкой конфеткой, ну, которая, может быть, что-то там может где-то отдаленно стимулировать. Нет, она ничего не может, она просто сладкая конфетка. Хотите подсластить ребенку жизнь, купите ему вот эти таблеточки, пусть он хрустит этими таблетками, чем в магазине вы эту всякую дрянь покупаете. Купите ему гематоген, купите ему вот эти таблетки. И пусть, он, и пусть он кушает эти таблетки, очень вкусные. Вот витамин С и глюкоза, я не помню, какие -то такие -то большие таблеточки были. Я их тоже очень любила покупать. Очень вкусные и в, част в частности еще и полезные. Но, это, но этот витамин С совершенно бесполезен. Потому что, еще раз говорю, он по химической структуре очень отдаленно напоминает витамин С. Значит, хороший витамин С, это фирма Энель, вот там есть у них морсы. Прекрасный эффект люди покупают. Во-первых, почему? Эти морсы имеют разные вкусы. Там морсы облепехи, там э, вдобавок, э, значит, эти морсы, они э, делаются из натуральных продуктов. С сохранением полным э, всей, э, всей структуры витамина С помогает эта штука просто изумительно. Вы завариваете его, он очень хорошо пахнет, даете, ребенок будет пить его с большим удовольствием, он вкусненький. Если вам, допустим, ну, ну разведите его, не разводите слишком сильно водой, тогда будет такой насыщенный, приятный вкус, такой кисленький. Но там 120% нормы витамина С, суточной нормы. Дело в том, что, значит, вам не нужно смотреть на миллиграммы, вам даются именно процент от суточной нормы. В этом в одном пакетике 120% суточной нормы, то есть до и больше. Почему вам может понадобиться и 2, и 3 пакетика в свое время, когда я стимулировала свою иммунную систему, я могла пить по 5 пакетиков в день. Сейчас я очень боюсь пить эти пакетики, потому что моя иммунная система стимульну, стимульнута до такой степени, что вот Сейчас вот я первый раз в жизни обнаружила, что мне для стимуляции своего иммунитета хватило трех сладких апельсинов. Сейчас вот у меня в семье переболели герпетическим стоматитом. Ну что, у нас есть такие моменты, которые все-таки заставляют болеть, тут нужно оперироваться. Вот, мы все, конечно, не это самое, но, к сожалению, мы только сейчас обнаружили эти моменты, вот, переболели. У меня, у меня герпетические стоматиты, я все никак не могла понять, как раз хотела вам делать видео по поводу герпетических стоматитов. У меня у самой вот сюда сел на губу, вот прямо на это сам, был, сел, стомати, сел герпес, значит, пузырек такой, и я его сразу обработала и планом. Значит, как только я его обработала и плам, он вроде и вот держится, и держится, и держится. И, говорю, надо же, вот, думаю, ну неужели и плам не действует? А потом, как оказалось, когда уже дальше наши заболели, я уже поняла, что идет действительно эпидемия. Идет, идет эпидемия ну, вирус, вируса. Вот, и как раз герпетический вирус сейчас в самом соку, то есть самое-самое его время. И можно можно как говорится его самое лучшее средство которое помогает избавиться от герпеса потому что герпес садится не только если он в полости рта он покрывает у вас и полость нос начинается чихание сопли, течение слюны течения вот. Поэтому для того, чтобы... Почему начинают течь сопли из носа? Опять же, это защитная реакция. Слизистая начинает выделять жидкость для того, чтобы смыть, просто механически смыть эту инфекцию. Но в слизистой носа там не так много, там нет слюны. А вот здесь вот слюна, она еще содержит ферменты. И ферменты способны своим агрессивным таким, своим большим количеством, они способны просто растворить этот вирус. Но учитывая то, что иммунные системы наших детей уже подорваны, ну только не моих, естественно, уже подорваны, то ваша слюна, конечно, вот как слюна, просто водой останется. Но если вы стимулируете иммунитет, то ваша слюна будет тоже делать то же самое, то что и вам. Значит, самый хороший препарат это и план. Я пробовала этот и план, э, сделала и наносила его, и на слизистый, на пораженные слизистые. Я предупреждаю. Хотя в общем-то на план там написано, что ни в коем случае не носить, не наносить на слизистые оболочки, ни в коем случае никуда. Не наносить нельзя, наносить на здоровые слизистые оболочки. Но я наносила на здоровые слизистые оболочки себе, я не получила ничего кроме очень сильного обезболивающего эффекта, никаких побочных эффектов у меня не было. Я не пила его внутрь, ничего. Я просто попробовала, нанесла себе и все. Он просто обезболил очень сильно и все. И вот, вот так вот герпет, свой герпетический стоматит, который у меня был на губе, я так раза три смазала каждый день, вот по одному разу. И он как-то ушел-ушел, но все висел-висел. Потом, вот, когда я поняла, что у меня уже наши заразились, я поняла, что действительно идет серьезная атака именно этого вируса. И поэтому у меня так долго вот здесь вот не проходила губа. Вот, собственно, все. Чем закончилась в эту эпидемию вируса или эпидемию гриппа, вот все, чем закончилась лично у меня, вот эта и с герпесами. Но герпесом переболевают все, так или иначе. Он очень высоко контактен. Делать какие-то прививки от него совершенно бесполезно, потому что для, для того, чтобы делать, как делают прививку от гриппа, для того, чтобы ее сделать, необходимо 4 года. А вирус мутирует два раза в год. Объясните мне, пожалуйста, какой смысл вам делать эти прививки? То есть я вообще не вижу никакого смысла. Вот далее, фирма Vision изобрела прекрасный препарат. Он называется B Бихелси. У меня есть Би но он российского стандарта. Я российский стандарт не рекомендую. Больше они его не выпускают, потому что он неэффективен. Мне он не понравился. Хотя он эффективен, но мне он не понравился. Вот И там есть теперь только европейский стандарт. Стоит он где-то от двух до трех тысяч. Значит, представляет собой 30 таблеток. По одной таблетке в день рассасывается на натощак. Значит, далее, что может хорошо помочь? Прекрасно помогает витом. Значит, вы выпиваете э, понемножечку и ребеночку тоже понемножечку Витома. Чуть-чуть, много не надо. Все зависит от дозы. Что такое витом? Витом это сапрофит, Это бактерии, которые убивают любые патогенные бактерии. Если доза высокая, они могут справиться даже с особо опасными инфекциями, такими как брюшную тев, сибирская язва. Вот, поэтому мы пробовали и Витом, и дальше у нас ничего не пошло. Если вы все-таки видите, что у вас очень сильное поражение, очень сильное поражение слизистых, вот как у нас, у одного человека из нашей семьи, было очень сильное поражение с одной стороны носу, но там есть и еще кое-что. И что мы сделали? Мы выпили одну таблетку, 500 тысяч единиц ципрофлексоцима. Я еще раз говорю, я не против аптечных средств, но тогда, когда все применяется в симбиозе и грамотно, а когда назначают абы как, вот лишь бы только назначить, лишь бы только если пойдут в суды, там еще про пятое, десятое, чтобы они ничего, чтобы на нас ничего не сделали, чтобы на нас ничего не значило, тогда уже я категорически против, конечно, всего этого. Вот, и сейчас э, я поговорю о том, какой вопрос задала мама. Э, там был, конечно, очень интересный, очень интересный случай, вот, но и в то же время он и показательный. Также она сходила к парадонтологу детскому, ей сделали назначение. Я все эти назначения просмотрела, прошерстила, потому что я уже не делаю такие назначения. Я, типа, те, кто, по крайней мере, ко мне ходит, они уже прекрасно меня знают. И потом уже только по телефону звонят мне, слушайте, ну что нам выпить? Я говорю, НЛ Интернешн все достаточно будет. Они покупают этот NL International, Интернешнл, пили с утра, выпили и вечером выпили. Очень вкусный очень вкусный морсик. Они дали хорошую дозу витамина С, на следующее утро проснулись, они в прекрасном состоянии. Но могут вот эти вот язвы достаточно долго заживать, потому что они очень противно заживают. Период заживления у них ну, где-то в 2-3 раза длиннее, чем период их вот активного фазы, вот тогда, когда они именно... В фазе, в фазе заболевания в самом самой верхней на пике своего заболевания. значит мама написала такая ситуация у нее была ребенок один год-два месяца. Значит, появилась небольшая язвочка во рту, как она написала, авто. Мама уже пишет, мама уже грамотная. Она написала, что у нее появилась авто у ребенка в полости рта. Ребенок перестал сосать значит соску. Ребенок находится на искусственном вскармливании, что потом ей сказали, что там плюс еще травмы, там никаких травм не было. Но там просто надо было видеть фото. Я посмотрела фото, никаких травм там не было. Там был острый герпетический стоматит тяжелой степени тяжести. То есть у мамы обнаружила одну авточку. Она сразу начала бить тревогу, естественно, начала писать. Мне непонятно, почему вы сразу начинаете писать, а не идете в эти самые, а не идете поликлиники потому что такие вещи конечно но с другой стороны конечно в поликлинике вы придете с легкой степенью тяжести там сидят в очереди дети и вы тут же можете нахвататься и выйти из поликлиники уже с тяжелой степени тяжести но в любом случае в любом случае вас надо смотреть надо говорить надо спрашивать ну в принципе можете присылать вконтакте только не задавайте вопросы а задавайте вопросы и присылайте фотографии по фотографии мы сразу определим что где и как можете я да свой вконтакте можете присылать туда потому что действительно ходить в поликлинику и сидеть в очередях с больными детьми и прийти с легкой степенью тяжести а выйти с тяжелой степенью тяжести ну я думаю что никого не прилещают это раз но все-таки в поликлинику все равно ходить надо потому что врач должен вас видеть Значит, у нее появилась. И сразу у ребенка появилась температура. Это очень хорошо. Грудной ребенок и он сразу дал температуру. Это замечательно. Это говорит о том, что у ребенка есть иммунитет, и что он дал себя знать. И он обозначил себя о том, что он есть, что он существует. Вот, дальше мама обрабатывала, чем я уже не помню, не буду сейчас подниматься. Мама обрабатывала этот ну, эту авто там чем-то а хлоргексидином обрабатывали Все, уважаемые товарищи у меня убедительная просьба вам не нужен хлоргексидин прекрасные есть антисептики это наш фурацилин Прекрасный антисептик, безболезненный и очень эффективный. Если есть какие-то элементы ну, воспаления и именно изъязвления, добавьте фуруцелин, смешайте раствор фуроцелина смешайте с 3% перекисью. Когда вы смешаете эти два раствора, перепись, перекись получается процента и фуруцелин автоматически разбавляется. Поэтому вы получаете вот такую смесь. Я называю адскую смесь, потому что я все самые тяжелые переоститы промывала только такой смесью. Значит, перекись фороцили... перекись, она механически начинает, если есть воспаление, перекись начинает шипеть. То есть она механически начинает выделять, вычищать вот эту инфекцию. Фуруцелин сам обладает отличным... С отличными свойствами анестетика. Он хорошо промывает, хорошо. И он, он немножко солоноватый, поэтому он оттянет на себя вот какое-то воспаление, если есть, поэтому я его и люблю. Вот. но он безболезненный. Хлоргексидин может вызывать болезни, он может, на него может быть дана реакция. Хлоргексидин вообще открыли Великобританцы, которые сейчас рвутся как раз владеть нашей страной, поэтому я вот чисто еще и по этой причине я не считаю нужно вообще применять этот антисептик. Не люблю этот антисептик, никогда его не применяла и применять не собираюсь. У меня есть два любимых антисептика. Это фурацелин и перекись водорода. Они прекрасно, Помогают. Хотите сэкономить, покупайте таблетки пергидроля и разводите их. Получается та же самая перекись водорода 3%. Ее можно купить и стерильную, ее можно купить не стерильную. Какую хотите. В аптеке все, пожалуйста, есть. Все это стоит дешево, стоит копейки. Единственное, что с хлоргексидином мне нравится, мне нравится с хлоргексидином, это спирт. Продают в аптеках, по-моему, 22 рубля. Тогда еще стоил спирт с хлоргексидином. Очень люблю. Замечательно. Для домашних нужд, для обработок. Спиртик с лоргик сиденьщиком. Туда еще можешь добавить, чего хочешь. И вообще прекрасно. Э, отличный спирт получается для домашнего использования. Пить нельзя, а спирт в доме есть. То есть у кого такие вещи, если алкоголики в доме есть, то, пожалуйста, скажите, если хлебанер, сдохнешь. О, они очень боятся умереть. Значит, она... У ребенка поднялась температура, потом она отметила, что у него опуклит нижние челюстные лимфоузлы, стал давать болезненность. Значит, через некоторое время, через дня два-три, она сидела, сидела, ждала, ждала, писала по этим самым. Он, и, короче, она уже присылает фотографии. Когда я глянула, там, конечно, ужасное состояние. Мне очень жаль было этого ребенка, потому что там все, вся слизистая неба, все прорезывающиеся зубики, все в этих вот выизвиленные, слизистой то есть автослились, слились, они образовали единый конгломерат. Все это в белом налете. И я еще удивляюсь, зачем ей выписывают противогрибковые средства, когда это явно, здесь явно за 3-4 дня никакая грибковая инфекция здесь не присоединится. Если, конечно, особенно так не стараться. Но мама, значит, нурофеном, по-моему, сбивала температуру ребенку выше 38. Я уже мамам объяснила. Сначала мама угробила иммунную систему своего ребенка, а потом она начала писать, что, а, пожалуйста, помогите, пожалуйста, у меня ребенка ухудшилось. Как только она начала сбивать ему температуру, его состояние ухудшилось. Поэтому еще раз объясняю, мамы, пожалуйста, включите разум. Если не хватает, купите, пожалуйста, какой-нибудь ноутроп no и попейте сами, чтобы у вас голова нормально работала. Когда ваш ребенок болеет, температура 39,5 – это нормально. До 40 температура – это нормально. Дайте подержаться этой температуре. Обрабатывайте, делайте так, чтобы не болело, чтобы ребенок не чувствовал, чтобы ребенок кушал. Это главное. И самое главное – не перегружайте ребенка едой. Давайте еду очень легко усвояемую. Это, очень легко усвояемую. То есть кормите самое-самое то, потому что когда организм болеет, ему надо бороться. А тут еще, когда его перегрузят едой, то тут еще еду надо переваривать. В общем, а как, как правило, как мы, как мы вами, ничего не хочу есть, есть, ничего не хочу. Типа, аппетит пропадает напрочь. Вот. И только лежишь, э, только лежишь, и болеешь, думаешь, как бы коньки не откинуть. Вот. Так что... Вот эта бедная несчастная кроха. Значит, мама потом написала, что я сходила к детскому парадонтологу. И она, я здесь специально вот сделала выписку себе. Значит, что ей назначили парадонтолог. И я немножко сейчас прокомментирую вот эти назначения. Итак, ей назначили вот такой вот список. Это вот этой крохе один год два месяца. С вот этим жутким ртом. А Мазь Мефеминат, Значит, три раза в день обрабатывать. Что такое мазь? Это НВПС просто неспецифическое противовоспалительное средство. Значит, побочные эффекты, отек, отек, гиперемия, аллергия. То есть от самой этой мази может быть побочный эффект. Вы представляете, у ребенка у самого все пять признаков воспаления там и отек, и гиперемия. Сейчас, если вы этой мазью обработаете, не дай бог, она даст еще ему побочные эффекты. Вы представляете, что вы сделаете? А вы должны обрабатывать три раза в день этому ребенку. Ну ладно, хорошо. Дальше Лизабакт. Лизопакт. содержит лизоцим и витамин в 6 Витамин в 6 ну тут уже, значит, надо смотреть, но я не думаю, что там его можно передозировать. Но дело в том, что лизопакт это лизоцим. Он содержит лизоцим. Так вот, уважаемые мамы, лизоцим находится в слюне вашего ребенка. Зачем вам еще геномодифицированный лизоцим? Лизоцин это фермент. Это, это вот те ферменты, которые как раз выделяются в слюне. Для того, чтобы не только перерабатывать пищу, фермент э, разлагает пищу, но еще также и разлагать бактерии в случае, если вдруг э, человек заболеет, а ребенок тем более. Вот Это называется масло масляное. Ну, витамин В6. Ладно, э, спишем на это. Значит, Лаферобион. Это генно-модифицированный интерферон. Интерферон выделяется самим ребенком. Вы можете купить сам просто интерферон. А, интерферон. Значит, мазь герпивир. Одна таблетка пять раз в день. Что такое герпивир? Он содержит ацикловир. Уважаемые мамы, ацикловир, он называется а ацикловир. А приставка назначает отсутствие. Цикло, цикл, это то есть цикл развития вируса. Он предупреждает цикл развития вируса. То есть, ацикловир создавался для предупреждения, а не для лечения всяких герпетических инфекций, вирусных инфекций. То есть, что нужно? Как только вы почувствовали, что вы где-то вот пошли, купите мазь ацикловир и обрабатывайте губы, вот, полость носа. вот это вот. То есть, если и попадет у вас туда что-то, то мазь ацикловир, она сразу же предупредит вот это появление и размножение вот этой бактерии, вирус бактерии, вируса но ни в коем случае он не предназначается для лечения это мазь для предупреждения но не для лечения при лечении он уже ничего вам не сделает вы будете только дополнительно мучить своего ребенка почему мучить потому что у ребенка при тяжелой степени тяжести это ребенку назначает почему потому что там тяжелая степень тяжести и такая же мазь герпевир она совершенно бесполезна в развившемся герпетическом стоматите тяжелой степени тяжести. Это бесполезный элемент. Это просто вот вам, а вот, нате, вот чем больше, тем лучше вот будете видеть, что мы вам такие. Тем более, что они еще и стоят недешево, все эти противовирусы. И назначают еще облепиховое масло. Вот интересно, они... Они объяснили ей, что облепиховое масло применяется уже только тогда, когда вот это все переходит в стадию заживления. Из активной фазы воспаления в стадию заживления облепиховое масло прекрасно помогает заживлять витамин А. Содержит много витамина А. Это масляный, это масляный витамин, жирорастворимый витамин, он масляный витамин. Поэтому облепиха такая желтенькая. Вот поэтому облепиховое масло не только можно мазать, его можно пить, его можно давать пить, потому что давать в ротик немножечко а тем более ребенку, для того, чтобы он получил этот витамин А. Здесь чистое облепиховое масло. вот Это можно... А если вы будете мазать облепиховым маслом на высоте воспаления, то, вы знаете, это совершенно не... Ну, короче, я не знаю, вот объяснили ей вот это вот. То есть из всех вот этих назначений, я считаю, что только одно назначение еще. Вот этот лисо. Lisa... Сейчас. лисопакт Лизопакт. Вот на данный момент, вот на то, в том состоянии, в котором она была, только вот этот лизопакт ей будет вроде бы как бы полезен, я считаю, что совершенно. Я написала ей, что все вот эти вот ваши назначения могу заменить один препар, одним препаратом и план, тем более в такой тяжелой тяжести, степени тяжести. Почему? И план прекрасно обезболивает. И план, и план борется и не только с герпесом, он и с грибками, и с вирусами, и с бактериями. То есть там может присоединяться какая-то инфекция, потому что я вам уже рассказывала, что в нашей полости рта огромное количество инфекций. Там такой широкий спектр инфекций, но они живут все вместе и в определенном соотношении. Когда это соотношение нарушается, начинается патология. Когда это соотношение восстанавливается, ваша полость рта функционирует так, как надо. Поэтому самое грязное место у человека, извините мне, не задница, а полость рта. Потому что здесь чего только можно не выделить. И синегнойную палочку, и амебу, и простейшее. и В общем, все что угодно. Но оно все содержится в соотношении процентной концентрации, такой, какой должно быть в норме. А уже тогда, когда происходит сдвиг, PH среды, то есть PH среды, вы прекрасно понимаете, есть кислая, нейтральная и и щелочная. Как только сдвиг в кислую либо в щелочную, то либо бактерии начинают активизироваться, либо грибы начинают активизироваться. Поэтому ей тут насчет грибов, конечно, тут совершенно, совершенно не нужно было ничего обрабатывать, по-моему, она говорила какой-то, по-моему, флюкостатом, что ли, они обрабатывали, то ли она сама от себя видя вот этот белый налет, что это флюкостат, не вздумайте, при остром герпетическом стоматите обрабатывать каким нибудь содовыми растворами или еще, потому что это вызовет боль, ничего кроме боли. Так вот, хочу этой маме ответить по поводу она, значит, мне пишет в ПИКу, что дает ссылку, что вот здесь вот написано, что ни в коем случае не обрабатывать ни на слизистой глаз, ни на, ни на каких слизистых, в общем, ни на чем. Так вот, уважаемая мама, вы будете обрабатывать, во-первых, пораженную слизистую. И, а, и она пишет, что, мол, он может всосаться в кровь и вызвать токсическую реакцию. Мама, такой дозе, капелька нанесенная на ваточку, он даже если бы очень хотел всосаться в вашу кровь, но ну ему там просто будет негде. Во-вторых, вы обрабатываете им пораженную поверхность. И он, попадая на эту пораженную поверхность, уже начинает действовать. Он нейтрализуется уже там. То же самое, как говорят, вот димедрол, он имеет такое, кумарящее такое состояние. Почему его не назначают? Димедрол, я много раз, у меня есть дома димедрол, постоянно у меня есть. Если вот у вас нос, сопли текут, нос, отек до такой степени от вот этого всего, что у вас сопли не пробиваются, все опухло, все это самое, когда вы выпиваете таблетку димедрол, вы даже не чувствуете никакого кумарящего состояния сонного, все уходит на действие на то, на нужное направленное, я бы сказала, все должно, все должно применяться в нужной дозе и по показаниям. И только так, даже те же самые наркотики колят после операции. Вы попробуйте анальгин колоть после операции, он же сдохнет, сдохнуть же от боли можно будет. А наркотик помогает. Так вот, вы понимаете, что нету, все есть яд, все есть лекарство. Вот, поэтому я считаю, что в данной ситуации и план как раз таки будет самое-самое хорошее средство. У меня, допустим, вот я и планом пользуюсь, я обрабатываю им слизистую, только я начала чихать, кто-то пришел у нас, начал чихать, угу. даже вплоть до того, что кошки, собаки, если так чихают, все, берем ваточку, все, смазываем и планчиком слизистую, смазали всем, или ребята, всем для профилактики. Смазали, никто ничем не заболел. Тот, кто чихал, прекратил чихать буквально через час после обработки слизистой, слизистой и план. Уважаемые товарищи, вы включите, опять же, попейте ноутропные какие-то сиропчики, вместо нурофенов, чтобы температуру сбивать своим детям. Попейте ноутропные сиропчики, и чтобы ваша голова включила наконец-таки свои мозговые клетки и чтобы они начали думать. Потому что все зависит от дозы, и все зависит от показаний. Если у вас есть стоматит, и вы обрабатываете конкретно стоматит, то пораженные поверхности – это полное показание обрабатывать пораженные поверхности. Не надо обрабатывать не больную слизистую, если у вас нет такого. Вот вы начали чихать, что-то у вас потекло, вот что-то вот из носа. Хопа, быстро обработали один раз, вот как я. И, значит, на, на, вату, на спичку намотала ватку обрабатываю, и все. И для того, чтобы вы легче переносили, никаких вот этих интерферонов и всего стимулятора, цикловиров, не надо. Купите Inel International. Вот эти морсики, сиропчики. Морсы, они называются морсы. Я уже показывала Inel International. Найдите мое видео по Inel International, иммуномодуляторы. Там я показывала все сиропы по иммуномодуляторам. Я показывала все сиропы, я показывала, как они действуют, как их разводить. Они обалденно вкусные. Вы получите массу удовольствия, если вы будете пить этот сироп вообще. И э, там действительно там в одном пакетике 120% суточной нормы. То есть он дает хорошую подзарядку вашей иммунной системе и очень хорошо стимульнет. Действительно очень качественно сделанные вот эти Мурсы, очень качественно сделана продукция. Мне она очень нравится, я ее пользую, пользуюсь. И вот вот в этой ситуации я бы, конечно, маме тоже советовала, но единственное, что ребенка поет через соску, то есть, чтобы вот соска как раз попадала, и чтобы вот этот вот морс, сироп уже сразу бы уходил туда. вот, в То есть, ребенок сразу мог проглотить и все. Потому что с герпетическим стоматитом, тем более тяжелой степени тяжести, малышам очень тяжело есть. Поэтому войдите в их положение. Вы, мамы, все меньше слушайте все эти форумы. И самое главное, ни в коем случае не сбивайте никакую температуру. Это самая большая глупость, которую сейчас делает отечественная медицина. Она рекомендует, все педиатры рекомендуют сбивать температуру. Запомните, температура действует только при температуре свыше 39 градусов. Но свыше 40 температуру уже надо сбивать, потому что свер... могут свернуться белки крови. Уважаемые слушатели, я думаю, я вам ясно объяснила, что такое герпетический стоматит. Сейчас бороться с ним не составляет никакого труда. Купите все необходимое и план в аптеке сиропой и НЛ. сейчас очень широко распространен, его можно купить везде. Вот, сиропы НЛ. Если есть необходимость контракта, я вам дам номер контракта. Покупайте на этот контракт, чтобы вам не заморачиваться со всякими регистрациями. Вы один раз купили, и вы будете там регистрироваться сто раз. Вот. И ведите себя грамотно, никого не слушайте. Вы сами увидите, что после этого вы будете покупать сироп и стимулировать свои иммунитеты. И после, я вообще вам рекомендую вот эти сиропы купить и попить пока, и посмотреть, в каком состоянии ваш иммунитет. Больше, чем уверена, что он в достаточно плачевном состоянии. Всего вам хорошего, чтобы детки не болели. Мне очень жалко этого выдывалого кроху, которого мама из легкой степени тяжести сбив его температуру и, и нарушив его иммунитет, перетянула в тяжелую степень тяжести. Вот, и теперь она ходит по парадонтологам, и они вот дают вот такие вот назначения, половина из которых я считаю, что бесполезна, и совершенно не нужны сейчас. То есть такое огромное количество, такая огромная нагрузка лекарственных препаратов, учитывая еще их побочный эффект, она может только ухудшить состояние, но ни в коем случае не улучшить. Всего вам хорошего, лечитесь, и пусть будут здоровы, самое главное, ваши детки, и самое главное, маленькие груднички детки, потому что они страдают больше всего. Мне деток очень жаль.